И снова прогулки по Москве. Сегодня приглашаю вас вернуться в детство и прогуляться со мной по детскому миру, а вернее по центральному детскому магазину. Так он теперь называется. Это объект культурного наследия Москвы. Находится он на Лубянской площади и входит в список главных достопримечательностей города. Здание является одним из символов хрущевской эпохи нашей страны. Официальный адрес магазина – театральный проезд, дом 5, дробь 1. Находится он в шаговой доступности от Кремля и Красной площади. Если вы путешествуете по Москве на метро, то ближайшие станции к этому магазину – Лубянка, Кузнецкий мост и театральная. Войдя в магазин, мы попадаем в уникальный исторический атриум который был воссоздан в ходе реконструкции магазина. Нас встречает красавица елка и герой сказки щелкунчик. Так украшен Атриум новогодним праздником. Здесь же расположились торговые ряды, в которых можно приобрести новогодние сувениры и лакомства. Кругом все светится, блестит и сверкает. Царит праздничная атмосфера. В главном зале есть карусель с лошадками. А еще тут живет любимая героиня русских сказок. Догадались кто? Правильно, Баба Яга. Для нее тут построена бревенчатая избушка в традициях русского зодчества. А внутри нее есть деревянный трон Бабы Яги, очень колоритный. Установлена печь, а кругом висят мухоморы и паутина, и сразу видно, кому принадлежит это жилище. Бабуля пользуется популярностью посетителей магазина, и все хотят с ней сфотографироваться. Это еще одна из достопримечательностей детского магазина – механические часы. Они входят в пятерку мировых механических часов, самых больших и точных, таких как кремлевские куранты, Биг Бен, часы в Гванчжоу и часы на Пражской башне. Еще на первом этаже есть сказочное почтовое отделение Деда Мороза. И тут можно оставить для него послание, что некоторые посетители и делают. А сейчас немного истории. Детский мир построили в историческом центре Москвы. Строительство проходило с 1953 по 1957 годы. Это был один из крупнейших советских детских магазинов и предназначался для ребят всех возрастов. Это здание стало символом достатка советских граждан. Лидеры страны хотели показать мировому сообществу, что СССР – Восстановился от тяжелых военных лет, что каждый ребенок в стране счастлив и обеспечен, и у него беззаботное детство, и что экономика государства развивается. В 1957 году в Москве проводился международный фестиваль молодежи и студентов. Вот к нему-то и было приурочено открытие этого магазина. Здесь начинается волшебный мир Гарри Поттера. Я тоже зайду в этот магазин. Здесь есть все для любителей героев этого фильма. Одежда, волшебная атрибутика и книги. Огромный выбор волшебных палочек. Одну из них я подержала в руках, сразу скажу, заклинаний я не знаю. Тут живут симпатичные совушки. Ежедневно в вечернее время в главном атриуме проводится трехмерное световое шоу. Сейчас вы увидите фрагмент этого шоу. А сейчас немного истории. Ранее на этом месте находился Лубянский пассаж, его здания были снесены. Площадь называлась Дзержинская. Магазин располагался над станцией метро Дзержинская, сейчас она Лубянка. Алексей Душкин, Юрий Вдовин, Гордек, Виллиф и Ирина Патрубач являются главными архитекторами детского мира. И 6 июня 1957 года магазин распахнул свои двери для покупателей. Как вы думаете, кто здесь живет? Не знаете? Присмотритесь внимательнее. Это же Миша, медведь из знаменитого мультфильма «Маша и Медведь». Сидит на скамеечке и ждет свою озорную Машу. Сейчас мы заглянем в его жилище. А вот и Маша. Тут совсем недалеко. Еще немного истории. Раньше здание было трехэтажное в форме атриума, и в нем были установлены пассажирские эскалаторы. В детском мире было все, что нужно детям всех возрастов: Одежда, игрушки, товар для творчества. В годы дефицита магазин блистал изобилием товара. Помню, сама в детстве была пару раз в этом магазине. Первый раз с мамой, а второй с классом, когда ездили на экскурсию в Москву. Магазин, конечно же, произвел неизгладимое впечатление. Сейчас я приглашаю вас посетить секцию Лего. Мне тут очень понравилось. Здесь есть экспозиции Лего-макетов. Интересно посмотреть не только детям, но и взрослым. Макеты интерактивные. Некоторые модели в них движутся. Есть специальные пульты управления и кнопки, на которые можно нажимать и приводить в движение объекты из Лего. Я сама посидела и поиграла. Мне это было интересно. если честно, то магазин не для всех, как в те советские времена, так и сейчас, так как не всем по карману, было и остается. Но вернемся к истории. Во времена распада СССР детский мир тоже пришел в упадок. Здание начало разрушаться, на фасаде появились трещины. На территории магазина в то время был открыт банк, автосалон и магазины для взрослых. Детский мир пытался как-то выжить. В 2005 году зданию был присвоен статус памятника культурного наследия. А в 2006 году началась разработка плана по реконструкции здания. 1 июня 2008 года детский мир закрылся а работы по реконструкции начались только в 2012 -м. Они проводились по плану советского архитектора Павла Андреева. План был таков. Сохранение исторических интерьеров, выполнять именно реставрационные работы, а не ремонт, сохранность центрального атриума, его габариты и планировка восстановление балюстрады В центральном детском магазине есть еще одна достопримечательность, и она как раз относится к Лего. Это скульптура гигантской ракеты. Она выполнена приблизительно из двух миллионов деталей. Высота этой гигантской ракеты составляет 18 с половиной метров, а весит она примерно 4 тонны. Ее собирали более 150 человек и на это потрачено более 8650 часов. В этой скульптуре также присутствуют фигурки викингов, римских легионеров, знаменитых ученых, путешественников и изобретателей. Вы видите центральный атриум, воссозданный в ходе реконструкции. Сохранены и отреставрированы 8 бронзовых торшеров, которые установлены на балюстраде второго этажа. Красочные витражи по мотивам русских народных сказок украшают купол главного атриума. Их площадь составляет более 100 квадратных метров. Собственник здания компания GALS Development заплатила за реконструкцию 8 миллиардов рублей. Магазин изменился. Был построен семиэтажный этажный атриум. Площадь торговых помещений увеличилась на 25%. Общая площадь нового магазина составила 73 тысячи квадратных метров. И 31 марта 2015 года детский мир вновь открылся но стал называться «Центральный детский магазин». Сейчас Центральный детский магазин на Лубянке – это торговый центр с полным ассортиментом детских товаров и услуг. В здании даже есть свой собственный музей детства – это музей игрушек и детских товаров. В нем представлено свыше тысячи экземпляров. Первые российские плюшевые мишки, куклы неваляшки, заводные модели, машинки, книжки, мультфильмы и другое. Музей взрослые посетители могут придаться ностальгии, а юные гости магазина познакомиться с символами детства их родителей, дедушек и бабушек. А на крыше центрального детского магазина расположена смотровая площадка, с которой открываются виды на исторический центр Москвы, Кремль, Политехнический музей, Клубянскую площадь и шпиль главного здания МГУ. Польбоваться на город можно при помощи подзорных труб. Стоимость посещения 120 рублей. В магазине нет строгого разделения на торговые зоны и зоны развлечений. Около 20% его полезной площади выделено под детские образовательно-развлекательные функции. На территории центрального детского магазина расположены более 80 магазинов, свыше 30 кафе и ресторанов и более 10 зон с развлечениями. Еще немного информации о часах. Их часовой механизм весом более 5 тонн. Они созданы специально для Центрального детского магазина. Старейшим российским предприятием – Петродворцовым часовым заводом «Ракета» по заказу компании «Галс Development. В их составе 5000 деталей из стали, алюминия, титана, покрытых золотом. Механизм часов имеет 21 шестеренку и 13-метровый маятник с диаметром 3 метра.